всем привет друзья сегодня у меня приехал приезжал приехал ушел по делам э, отец мой приехал братишка они придут привез мне чеснок на рассаду совсем другой сорт он очень крупный говорит бывает так что я его буду размножать третий сорт очень хороший и я сейчас дома приборку сделала сварила варенье Яблочное, такое янтарное получилось. Классное варенье. Еще надо будет посуду помыть, правда. Андрей здесь у меня борщ сварил. Уберу вот это лишнее. Андрей сварил борщ, а я сварила вот варенье. Сейчас покажу. Янтарное. Смотрите, какое оно красивое получилось. Прям прелесть. Прозрачное. И очень вкусная. Так, вот Андрей сварил у нас борщец. Вот такой. А запах обалденный. Сейчас у меня придут они. Мои родственники, мои родные. И будут кушать борщ. Нам приехал дедушка. Янщица. Давно не было, деды, да? Все, Дедуш... да, все, все притащили, дедушки все показывают. Папи, все сделали, как... Да, и папино это, да? это, Диму это, Диме это, бензин. Да. это, да? Да это чё? Показали, что? Покажи, Андрей. Это дети тебя. Это, это, это, это, да, это, да. это дети Богдан, ты что там? Богдан у нас приехал, да? Нас сядь, смотри, От, ну, дядь. кто девушке так делает? Что? А что? Да, да, да. Склеино ногами. Чё, ползаем, скажи нам. Как твоя на да, да. Да, да. Ты тут как это... Таскал на руках. Вокруг меня вот так ползает. Что, не Я говорю, а ты же, говоришь, как у тебя С Да, вот это с характером. кот С характером. У нас все, Да? А как сидит, кот у нас. С характером кот. Я Мама, диннисер, я... что, что выключил? <плес> Носок, <плес> <иди вон. плес> ты что, снимаешь сейчас? Нет, Возь Нет, просто стоит! <плес> ну, на <наверное. плес> <камера> надо показать, как он на Давай, Че? Че, че? Здравствуйте, дядя Богдан. Как дела? Да что стесняешься-то? Всех сняла, ничего страшного. Давид у нас хлеб с вареньем наяривает. С медом а, он мое яблочное варенье мед медовое варенье называет как мед да а че яблоки не положил я тебя делаю. делает богдан ты тебе скачивает богдан завтра езжай что сегодня поедешь да, завтра. Слышишь? ты уже опоздал я тебя хоть отправлю кушать что-нибудь там чесночка лучше картошку ну, кофе. Дима, Дима, шоколадки купила, Милтвей. Ну я, это дедушка. Да, дедушка, дедушка. А что такие взял, да? Они же, они же самые дешевые. Они же дорогие. Я Я не хочу, Дима. Вкусный это Милквей он взял. На, какие -то, какие -то, да, какие-то... Да, да, большие ты камень. плитки, да, хотел? Я тоже, он у нас такой ведь. Че, взял швы? 50 рублей-то взял? 100 рублей, много ему? Что должен сказать-то? А, спасибо. Да, Забыл. Че, посмотрите? Что дедушка тебе деньги дает? я на камеру не буду а че-нибудь ты уже сказал? Я же тогда буду Я же тогда буду Да, мой телефон, вот. Но там игрушки да. нету, и не играю я. Игра... Вот и здесь. Нету играть у меня, я не играю. Пришла такая ага. тихушница, да, сейчас разговорилась. Да, Посмотрела-то, ага, ситуация. ситуация. Да, да. Ситуация в чем Ага. Дима у нас с Богданом вышли. Да, садится на мопед всем привет друзья у меня сегодня полдня у плиты. Готовлю кушать. Мужики у меня уехали. Андрей, отец мой, братишка, уехали в деревню. В Амичи. Перепахать земельку. И вот, чеснок что ли посадить он хочет там. Отец у меня. Вот. Вчера он съездил на рыбалку. Привез он мне две щуки. Я их очистила. Сейчас я их буду жарить на манной крупе. А сварила. Сегодня же нас много будет. Давай, думаю, много наварю. Супец. Пятилитровую кастрюлю. Вот он у меня. Сегодня с рисом у нас. Свинина, мясо. В холодильнике нашла. Думала, закончилось. Оказывается, есть. Надо это вытащить. Дети у меня то в школе, то в садике. Уже время. Второй час. Варю... Круглую картошку. Чисто без толчонка ничего не буду делать, просто круглую. И хочу а -а, зажарить щуку. На сегодняшний день я... Ну, короче, решила вот так покормить. А потом видно будет, чем я буду заниматься. Хотела опять салат сделать, не знаю. Не получается, у меня, друзья, не получается времени времени времени постирала еще как обычно куртки там вещи вот так вот так картошка у меня почти уже поспела сейчас нарежу щуку и после вам засниму и покажу как она какая получилась ну вот и все друзья я нажарила рыбу щуку нашу Отварила картошку сейчас покажу вам друзья вот она такая так и вот щука на манке пожарила. И Даринка у меня проснулась. Ничего не дает мне делать. Да? Солнышко. Мм, мой золото. Золодце. Все. Да, пойдем мы играть теперь с тобой, да? Играть пойдем. Играть пойдем мы с тобой. Вот так свет включим, да? Как хорошо со светом. Да. Так, друзья, у нас сегодня на ужин а, плов. Сегодня, вчера мы с Айной разговаривали. Я говорю, что варишь? Она говорит, плов. Ой, думаю, я же тоже плов давно не делал. Ну, давай-ка я сделаю сегодня пловец. Пловец. Она вчера делала, я сегодня. Так что, сейчас натыкаю чесночка сюда. И закрою, пускай потомится. Пусть потомится. Минут пять. И все окей. И вырегут. Пошлите покажу вам девчонок своих, что они там делают. Ч опять? А? Че опять разругались, мои девчоночки? М? Пошлите ваши фотографии покажем нашим подписчикам. Они не видели. Покажем? Пошли-ка в комнату. Подожди, свет включу. А что, компьютер не выключили, что Нет, выключили. Ставь мне в Мою, мою, мою, мою. Да, да, да, да. Мою, мою. Да, да, да. Мою. да. Давайте, девчонки, показывайте. руки. Вот это моя. Вот Давай. Где у нас Аминочка? Амина, покажи. Вот Амина у нас, да. Группа вешенка. А вот я, а вот Полина, кто да, излясей тушу. Ага. Вот Уляна сеет тушу, а Миша с ним майскими тушит. Угу. Вот, знаешь, кто... Ну, О, короче, ну, ладно, не надо. А ты сейчас и меня не писал, и кушал, и прям у а, вот и дал. Вот, да? Ну-ну. Вот. Группа Малинка у вас, да? Угу. Давайте покажем у вас. Да, нет, мою, мою, мою, а мою, мою. Мою. Так не мните а только. Мою. Ах, они мне. Вот. Вот. вот. Это ами. у нас красавица Амина, принцесса, да? Вот такая птичка. Осенняя Алика. листва, осенняя пора, да, виноградик. А вот это тебя. у нас Динара с лошадкой. И лошадка тут такими выглядит. Ну ты не изгибай фотографию Вот тебя. Да, Вот ты, вот миловая ты такая, прям красиво стоишь. Вот, вот. Это Динара. выбирала Динара, вот. такую фотографию, ты для себя с лошадкой, да? А мама выбрала Аминки. Вот. И теперь я покажу Давида. Вот Давида, у Давида класс. Вот он у меня стоит, такой Мальчишки какие-то недовольные, девочки с улыбкой. Ну не все, но большинство. Папа, дай покажу. Мама, показать? Дай, а, мама, да, дай, да. Дай, да. Дай, Ой, ты помяла уже. Дайте-ка сюда. Мама, дай покажу, как их щелчок. Не надо нам всех. Нам главное, тебя знают и ладно. Да? Так, сейчас плов будем кушать. Идите, играйте.